Всем привет, 17 мая в Калининграде зацвели каштаны Цветут они уже давно Обычно к этому времени уже отцветают, начинают Но в этом году холодная весна Сейчас 6 утра Рыбаки на пригуле там Везде стоят ловят рыбу Каштаны видно много от воды С этой стороны и с другой стороны реки. Не во всех городах они растут Туманное утро, но тепло сегодня. Набережная, да, конечно, в таком не очень состоянии. Уже столько набережных сделали у нас, а до этой еще не добрались. Вот, собор уже начинает из тумана проглядывать. Видите, это еще немецкая кладка. У немцев набережная была. Это вот наши поставили. Почти как в лесу. Это центр города, вот так если прямо пройти через 200 метров будет Дом Советов. Всем пока! С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки.